А ну, стой! Ты куда? Ты что там прячешь? Извините, я так не хотел. А на вид такой хороший мальчик? Тьфу, позор! Как ты вообще посмел? полицию звоните, пусть прибудут разобраться с мелким хулиганом. Нет, пожалуйста, я, я больше так не буду. Сейчас, еще чего, какой нахал, а? Здравствуйте, пожалуйста, подайте мелочь. Мне бы хоть чего-нибудь поесть. Я могу для вас что-нибудь сделать. Руки, ноги, голова на плечах есть. Ты откуда, парень? Где живешь? Есть родители или один совсем? Я один. Но только папа пьет. Мамы нет. И зовут меня Арсен. В этот миг увидел я себя. Также в детстве, в поисках работы, денег нет. А дома мать больна, и попытки зацепиться хоть за что-то. Что, что Жарсен, помоешь донести? Тут машина рядом, вон через дорогу. Вот тебе и денежка. На, держи. Только брать шумом и понемногу. Иногда слова дороже денег, иногда не стоят и гроша. Иногда надо доказывать на деле, говоря какие-то слова, но они всегда меняют мир и исход любого поединка, даже если ты совсем один, а слова как мелкие соринки.